Помните, может вы уже забыли, как дышать? Эй, ты ч? Я забыл, как дышать. Че? Я забыл, как дышать надо. Ну ты даешь. Шел, ежик, шел, забыл, как дышать. Сел, лег и умер. Этот эпиграф звучит особенно страшно и даже пророчески в конце 2020 года прошедшего под флагом коронавируса. Но именно поэтому я и решил подготовить этот материал, чтобы дать понять людям, как уже переболевшим, так и тем, кому это только предстоит. А предстоит, что в значительной степени тяжесть заболеваний и его исход, и профилактика, всяких осложнений и восстановлений легких после перенесенных легочных заболеваний, в том числе и вызванных коронавирусом, зависит от того, насколько функциональна и здорова дыхательная система изначально. Вы, наверное, сильно удивитесь, если я скажу, что абсолютное большинство современных людей не умеет дышать. Нет, ну не совсем так, чтобы как ежик из эпиграфа, но так, что их дыхание даже не покрывает в полной мере запросы организма. Скорее всего и вы тоже не умеете дышать, а вернее не умеете использовать саму данность этого дыхания, подаренную при рождении, так как это на самом деле изначально было задумано. Я предвосхищаю ваше возмущение, удивление и раздражение. Но давайте я попробую объяснить, что я имею в виду. И может быть вы согласитесь с моим э, тезисом относительно неумения дышать. Итак. Кто бы что ни говорил, но огромную часть своего времени современный человек, если только он не спортсмен, в том виде спорта, где требуется большая жизненная емкость легких, не задействует свои легкие в акте дыхания в полном объеме. Да ему это и не нужно, так как для повседневной деятельности и работы ему достаточно совершать лишь незначительные экскурсии грудной э, клетки и сокращение диафрагмы, обеспечивая минимально необходимый приток с э, кислорода э, такими вот поверхностными дыхательными циклами. А так, э, оказывается для быта и большинства видов занятости э, требуется кислорода не так уж и много. В связи с этим огромная часть легочной ткани, оказавшись невостребованной, работает крайне неэффективно. А то и вовсе перестает работать за ненадобностью. А что происходит в организме человека с неработающими органами и тканями? Правильно, они разучиваются работать эффективно и атрофируются. Вот зажми, не дыши, воздух кончится, скажешь. Все, понял, зажимаю. Все, кончился воздух. И вот когда возникает необходимость повысить эффективность дыхания, но то оказывается, что даже при наличии всех необходимых для, этого, для этой компенсации компонентов, достаточное количество воздуха и кислорода в нем, сохранение легочной ткани и дыхательных путей, выявляется отсутствие необходимых тренированных механизмов, которые позволили бы увеличить эффективность дыхания. Состояние ткани легкого не способно обеспечить качественную его работу и достаточный газообмен. Вот и получается, что ткань, орган и система в целом просто разучились и даже потеряли способность правильно и эффективно работать. То есть человек забыл, как правильно дышать. Нет, ну вдох и выдох он делать в состоянии. Может даже при необходимости увеличить частоту дыхания и даже незначительно глубину вдоха. Но вот эффективно и полноценно увеличить жизненную емкость, газообмен и насыщение крови кислородом он не может. Поэтому, я думаю, вы поняли, что это большая проблема, неэффективность дыхания. Ее можно, на самом деле, очень быстро повысить. Работает это буквально с первых занятий, с первых упражнений, просто знать, как это делать. Есть масса дыхательных э, практик, э, самых, самых разных, которые были для этого придуманы, и для чего-то другого. Это ягические практики, различные типы дыхания, разные авторские, как типа дыхание Пастрельникова или как-нибудь еще. Вот. Но... Для того, чтобы мобилизовать максимально э, жизненную емкость легких, мобилизовать всю легочную ткань, увеличить оксигенацию и повысить сатурацию, я разработал свой метод, который очень прост, он быстр, абсолютно понятен, занимает мало времени и эффект будет практически сразу. Так что обязательно посмотрите, о чем я буду говорить. Пройдите по ссылке вниз и там все прочитаете, что и как. С вами был ваш любимый доктор, доктор Шилов. Пока.